Давным-давно, я думаю, что для кого не секрет, что смех продолжает жизнь. Вот уявить собі, как мы можем вообще существовать без гумора. Это а дает возможность нам забыть вообще про проблемы, отвлечься, расслабиться и получить новые эмоции. А еще хвили, не говорят, что 5 минут смеха от души заменяют 40 минут полноценного отпочинку, адже смех сприяє расслаблению 80 разных групп мязя. В целом, реальность смеяться не менее 17 минут в день, тогда можно будет смеливо добавить еще до своего жизни один ри. Кроме того, смех это наилучшие леки от депрессии, а еще он имеет лекувальные свойства. То что такое смехотерапия и та как ее опознавать нам расскажет магистр психологии смехотерапевт. Максим Степанович, я в нашої нашей студии. Доброго утро. Доброе утро. раннего дня. что мне интересно, что такое смехотерапия, потому что я особо в первый раз чувствую, что есть такая профессия смехотерапевт. И, оскільки у нас не очень много времени, я сподіваюсь, что коротенько, когда вы научите нас, как смеяться правильно, какие-то Так, від так це залежить, от чего это зависит от? Ну, э, идея смехотерапии заключается в том, что усилием воли сознательно, как, когда люди ходят в спортзал, да, они там бегают на тренажерах, крутят педали велосипеда и так далее мы сознательно смеемся, хотя, может быть, нам даже и не смешно. Да? То есть мы принимаем решение, что мне нужно посмеяться. Треба посмотреть. 15 так минут. А, да. а вот как э, выкликать эту смехе, если, например, сумну, бывает там разнометные ситуации. Смотрите якщо... на ну, Да, наведят... совершенно верно, даже просто, вот, если да. ты вот, в обычном, нормальном состоянии, из того не все засмеяться, это довольно сложно. Поэтому, да, действительно существуют какие-то упражнения которые помогут, да, вот разогнать вот как-то поднять гормональный фон, как-то его ввести вот в такое смешливое состояние. Это вот именно то, чем вот эти ребята занимаются сегодня здесь целый день. То есть это какие-то элементарные э, пантомимки, элементарные какая-то клоунада, которую, если это речь идет про Клуб смеха, да, то есть люди пришли, uh -huh. и вот они там 15 минут, вот, вот так вот действительно разогреваются. Потом, конечно, становится смешно. я думаю, вам сегодня <с очень смешно здесь. Вот смехотерапия базуется на таких вправах. Ну, я думаю, что можно разделить на два направления. Одно действительно вот такое, совершенно искусственным способом рассмешить себя, рассмешить партнера, потому что когда мы начинаем смеяться, мы заражаемся, вы сегодня в этом убедились тысячу раз, да. И второй вариант это... Более домашний, более спокойный или домашний, или офисный. Когда можно просто максимально расслабиться, представить, что, ну, допустим, мы проснулись утром. Вот способ, который подходит каждому человеку. Проснулся так. утром и, ну, будем надеяться, что повезло, за пять минут до будильника проснулся и есть время. И вот в этом спокойном, расслабленном состоянии, в этом состоянии релакса. Отправляемся в прошлое по своей жизни. Глубже и глубже покружаемся. И найдем там, пускай наше сознание, подсознание, наша душа, наш разум поможет найти то место, когда было когда-то где-то очень смешно. В школе кто-то достал из портфеля бутерброд, который положил туда до каникул. Кто-то нелепо у доски выступил, да, учительница или какой-то ученик. Вас не вывели из эфира, вы сказали что-то в эфир на всю страну, какую-то дали. Нет, не конечно, мы не вы, вы, вы ваши коллеги. Конечно, мы конечно не вы, ваши коллеги, да. Кто-то сказал какую-то да. смешную вещь, да. И просто вот вспомнив ее хорошо, хорошо ее созерцая со стороны, хорошо погрузившись в ее на именно состоянии расслабления, конечно, это вызовет смех. И, конечно, тогда, ну, что вы увидите рядом. Супруга или супругу с вот такими глазами. Почему я сегодня проснулся от смеха? Это, конечно, будет самый лучший повседневный способ действительно начать ароматный день. А какие возможно, элементарные, для того, чтобы просто... там я просто сейчас в Совершенно верно. Ну, самая простая, опять же, которая доступна всем. Ее можно сделать в офисе, на работе, на остановке. Звонок телефона. Давайте позвоним друг другу. Давай. А? Да, позвоним. Алло. Алло. А? И там что-то нам очень смешно рассказывают. Ага, ага, ага. Ну, самый простой способ, да, то есть две минуты вы все равно начнете искренне смеяться, потому что нелепость и глупость этой ситуации, она смешит вас в любом случае. И никто не И таких вот вариантов можно очень много придумать, можно размешивать чай. И смеяться, потому что вы туда подложили что-то очень коварное. Таких вариантов лучше, конечно же, сочи... Это перец был. Горчички еще. А можно мне цукру? Можно, но он... Вот именно так вы можете сами создавать упражнения, сами их моделировать, сами и, конечно, они будут тем смешнее, чем они на да, каждый день что-то новое, и погрузившись вот в это на 5 минут, дальше уже действительно пойдет искренний природный смех. Действительно уже будет смешно. Не то, что мы выдавливаем из себя, да, действительно смешно. И, конечно, это уже будет совершенно другой день, другой заряд, другая. Друг, это на физичный, на Дело в том, что там очень, включается очень интересный механизм. Вот, вот тут и есть как раз сама психология закрыта. Кроме того, что это будет сильнейшая вентиляция легких, да, то есть кровь обогатится кислородом, а, кроме того, что действительно, как говорил Андрей, мышцы войдут в тонус, все такое. А, психологическая составляющая в том, что а, вот наш орган мозга гипоталамус, он отвечает за наше выживание в жизни. Ага. Если наша жизнь хороша. У нас выше иммунитет, у нас больше лейкоцитов, да, у нас больше всяких там кровяных телец, которые борются с болезнями. Если наша жизнь печально, грустна, тяжела, то, ну, может вы знаете, да, из опыта, что люди начинают болеть, стареть, да, человек вот с выходом на пенсию теряет смысл жизни и повышается сразу смертность. Если он работает даже в зрелом, ну, в довольно пожилом возрасте, он все равно полон жизни. Да. То есть лимбическая система, угу. если мы смеемся, да, угу. хотя бы там пару раз в день она говорит, слушайте, а жизнь ничего, так нормально, жизнь можно, то есть, давайте иммунитет поднимать, вот, давайте, сцепо... да, давайте правильные гормоны я... впискивать я, и... я так понимаю, и... что просто треба э, шукати позитив, абсолютно в будь совершенно яких речах, на навіть абсолютно простих. И... На такій ноті ми будемо завершувати. Дякуємо вам, дякуюмо, що завітали Спасибо до нашої студії. Я знаю, що <laughs> з нами був магістр и сміхотерапії Максим Степанов, який <laughs> <що laughs> про особливості сміхотерапії. А я вже звоню Юлії Боднар, вона має нам повідомити. Добирочку свежих новин. Алло. <реш> Юлечко, как <реш> ты <ти> там? Звязку нет. Звязку нет. Зараз не увидим ее на экране.